Петь. Сегодня ты совсем один, ты пребываешь в отрешенном состоянии сплит. Судьба играет в ящик, то и дело держись за твое существование, истекая смыслом борется жизнь. Все, что тебе надо, вставить, иди Сиди и слушай, сиди Сиди и слушай, сиди С боком наблюдай за тем, Как глупый пес гоняет людей Сиди и слушай Спать сегодня ты, как дикий звезд, Смерть битый час стучит, колотится в открытую дверь Твоя судьба, как старый и заброшенный тир О твоем существовании в тайном обществе печется и смир. Все, что тебе надо вставить, и сиди, слушай, сиди Сиди, слушай, сиди С батона наблюдай За тем, как глуп пепел гоняет людей Сиди и слушай Субгай, сегодня ты, и бог, и беса на груди, Как лунный семь сияет алый порез. В твоих глазах ископечали чувство вины, Ведь на твое существование, Брошен полугодовой бюджет страны. Все, что тебе надо ставить сиди и слушай, сиди Сиди и слушай, сиди С она наблюдай за тем, как глупый пес гоняет людей Сиди и слушай